ТОП-10 вещей, которые не надо делать в Лиссабоне, чтобы не испортить себе отпуск. Уже многое сказано и написано о том, что нужно посетить и что обязательно нужно сделать в Лиссабоне, но в этом видео мы подготовили список тех вещей, которые не стоит делать здесь. Поехать в Лиссабон и не побывать в знаменитой кондитерской Паштейш де Белэнь – это словно не побывать в Лиссабоне. В первый же день садитесь на 15-й трамвай, который отправляется с площади прассе до коммерси и езжайте в район Болейн. Здесь, в старинной кондитерской Паштейш де Болейн, вас ждут свежие, теплые, хрустящие пирожные Паштейш де Болейн. После этого зайдите в любую другую кофейню и попробуйте заказать Паштел де Ната вы почувствуете разницу и поймете, почему здесь они продают от 25 до 70 тысяч пирожных в день. Не ешьте фастфуд. Португалия славится своей вкусной и недорогой кухней. Практически все рестораны подают завтраки и обеды по цене равны, а зачастую даже ниже стоимости меню в ресторанах быстрого питания. На завтрак закажите то, что мишта. Тосты с сыром и ветчиной. А также перекусить можно быстро в любой кафешке традиционным сэндвичем бифана. Обычные португальские рестораны могут не иметь меню с картинками и не быть красиво декорированными. Но всегда подают вкусные и недорогие блюда, приготовленные из свежих местных продуктов. Не арендуйте машину. Используйте общественный транспорт для перемещения по городу. Машины у вас, скорее всего, возникнут проблемы с парковкой в городе, потратите больше денег на бензин, да и с бутылочкой вина уже не сможете расслабиться в ресторане. Общественный транспорт в Лиссабоне очень хорошо развит. Четыре ветки метро, дневные и ночные автобусы, трамваи и фуникулеры, паромы на второй берег реки Тежу. В крайнем случае сможете поймать такси, а лучше установите приложение Uber. Первая поездка на котором бесплатно по ссылке в описании. Девушки, не носите обувь на высоких облаках. Лиссабон город на семи холмах. Помните, придется много гулять по узким мощеным улочкам, которые к тому же еще и скользкие после дождя. Выбирайте удобную обувь для прогулок по Лиссабону и за городом. Лучше всего подойдет спортивная обувь – кеды, сандали, а вот каблуки могут стать настоящей головной болью в Лиссабоне. Не уезжайте, не попробовал бакаляо. Бакаляо – это сушеная особым образом треска. Бакаляо имеет уникальный статус в португальской кухни. Существует множество блюд и сушеные трески, и даже одно и то же блюдо может готовиться абсолютно по-разному в разных регионах Португалии. Вкус бакаляо совершенно не похож на вкус свежей или свежемороженной трески. Португальцы говорят, что существует 365 рецептов из бакаляв, по одному на каждый день в году. Не проходите мимо смотровых площадок. Благодаря природному рельефу Лиссабона здесь есть множество холмов, откуда открываются просто фантастические виды на разные части города. Обязательно включите несколько смотровых площадок в свой маршрут. Мы рекомендуем в обязательном порядке посетить площадку санта де Алкантера, которая находится на верхней остановке фуникулера Глория. Если будет время и повезет с погодой, обязательно поднимитесь на статую Христа в Алмаде. Вид вас просто потрясет. Не ездите на 28-м трамвае в час пик. Самый желанный и самый привлекательный для туристов маршрут 28 трамвая, который проходит по историческим районам города Алфама и Морария, может очень серьезно испортить вам настроение, если поехать на нем в час пик или в разгар туристического сезона, когда на маршруте орудуют карманники. Выбирайте либо раннее утро, либо вечер для поездки на трамвае. Иногда вовсе лучше прогуляться пешком по маршруту и сфотографировать трамвай со стороны ваш bon dia! Не обращайтесь за информацией, не поприветствовав. Португальцы очень открытые и отзывчивые люди, всегда готовы помочь и подсказать, но также они ценят культуру и воспитанность. Простого «Ола» или бом «bon будет вполне достаточно для того, чтобы расположить к себе любого прохожего, который с радостью покажет вам путь и расскажет о всех своих любимых местах, даже если придется объясняться жестами. Не ждите обслуживания, не взяв талончик с номером. Во многих кафе, мясных лавках, магазинах и аптеках принято брать талончик с вашим номером для обслуживания. Просто оторвите номерок от ленты, которая, скорее всего, находится возле входа, и ждите, когда загорится ваш номер на табло. Иногда есть два вида талонов – с собой параллеват и для употребления на месте. В частности, такое практикуется в кафе «Непадария португеза». Хотите более аутентичного Лиссабона, просто сверните на соседнюю улицу. Там тоже будут старинные фасады домов с азулежу, мощенные тротуары и интересные детали, которых вы могли не замечать, отвлекаясь на передвижение по заполненной туристами улице. Что делать, а что нет, конечно же решать вам, но обязательно загляните под видео, там есть полезные ссылки, в том числе отличные экскурсии по Лиссабону. С вами был Роман Стальмах, подписывайтесь на канал. Пока!